Те мысли, которые ты озвучила, они неизбежны. Всегда будут думать об этом. Сколько миллионов людей любят группу Астудию? Как вот только Баттерхан ушел, да, мне понравилось, новое звучание, мне очень мне даже хорошо. Очень. Пришла Кейт Топори, и это был конец группы Астудия. Это мое мнение субъективное. У каждого так, свое, да. Да, у каждого свое мнение. Все-таки для нас, вот и для меня, ближе всего а студию с Баттерханом, и когда мы слышим песню, например, дождь льет или любую другую солдат любви а, это мое личное хочу я рисовать до последней зари когда ты слушаешь это это настолько это, это настолько, целый пласт времени настолько это, это глубоко сидит да. что даже для меня хотя я младше для меня это не так глубоко для тех кто старше меня буквально лет на пять на семь на десять это в очень аудитории. важно да и я очень это ценю я понимаю, что вот даже Нурик Мамбетов, uh -huh. он, он сейчас здесь, вот, и мы сейчас работаем над новым альбомом, но то, что было для него, это тоже как ностальгия, когда он вспоминает, он всегда с таким теплом вспоминает эту, эту работу. Своего рода Backstreet Boys, да? здесь. То есть, а так получилось, что четыре совершенно разных творческих человека в одно время вместе э, поработали и выдали вот, альбом. Uh -huh. и... А сольная карьера? Моя? Да. Я думаю, я только начинаю. Потому что я... Ну, и... Уже есть песни, которые, вот, например, выходят под именем Салтаната Широва. Те же капли, например. Прекрасная песня получилась. Ну да. У меня случайным образом колыбельная оказалась. Колыбельная, да. Прекрасная песня. А на русском языке, песни. да. Это Эрик Джумахматов написал. <coughs> а на киргизском языке текст написал. Наш знаменитый это же самая Бурман песня есть Бега. на киргизском языке. Есть да? Та же самая песня на киргизском mm, языке. Это для меня новость. Вот, я даже сняла клип, и я его еще до конца не смонтировала. То есть я хочу сделать так, как я вижу, mm -hmm. и пока я не достигла этого. То есть мне очень важно. Я очень, я, мне очень помогли такие наши замечательные женщины и это Теледивы, Салтанат Саматова, Аида Касамалиева. Мне помогла еще Гульнара Тойгумбаева. Они снялись. Вот. И мне помогла еще наша общая подруга, которая снималась тоже в Бишкеке. Салтанат, а для меня сможет, как будто наша общая подруга? Ну. Я пока не знаю, о ком идет речь. Да пусть она общая подруга. Хорошо, ладно. Это не важно. И вот помимо сольной карьеры... Вы сейчас являетесь как бы наставником двух прекрасных звездочек, да. которые вот немножко слов. Об... Не, только двух. Не только двух. Да, у меня четыре девчонки, которых я оставила в этом году. Вообще первый опыт мой был в прошлом году. Я в сентябре меня пригласили э, попробовать, и я попробовала. Мне понравилось э, то, что я вспомнила то, что было раньше, когда я училась в консерватории. Я... Тоже как тот ректор тоже поешь. Нет, такого не было. На самом деле у меня другой подход. Я ищу свою методику преподавания. Вот. Девочки пришли ко мне сразу, вот а я позвала, потому что Айзар со мной, ее папа mm -hmm. работает со мной в одной группе сейчас. И я пригласила ее, потому что я знаю, как она поет, и я знаю, что у нее большой потенциал. Вот. Я ее пригласила подправить какие-то моменты mm -hmm. вокальные. Вот она пришла, мне это понравилось, потом у меня есть Виолетта еще девочка, uh -huh. у нее очень красивый тембр, я думаю, у нее будет Хорошая успех, будущая. да, Има пришла чуть позже, uh -huh. а, оказывается, она не могла найти себе педагога, который был бы ей по душе, ну как рассказывает ее мама, uh -huh. ее мама говорит, что она никак ну, ее давали разным педагогам, ей как-то было некомфортно. Она, она пришла ко мне и сказала, что я останусь у Салтана Милевны, как меня сейчас называют. Это очень странно, да? но я стараюсь привыкнуть к этому. У Салтанаты Милевны я буду заниматься, и мне было очень приятно. И Им проще, потому что я к ним ближе, то есть я мне не пока... Не так много лет, чтобы у нас была пропасть между нами. То есть э, я им объясняю их языком, и mm -hmm. я им привожу примеры. И я пою те же песни, что mm -hmm. и они поют, и то, что они любят, я тоже пою. И я им могу показать, как это спеть, рассказать, как это сделать. не просто родители, чтобы я не захотела от шахмат до футбола, все разрешали. Потом, когда они через пару месяцев говорил, мне не нравится ведь. Ну, не нравится. Правильно? Ну, еще. Ну, еще. Попробую что-нибудь. Да, да, да. И в итоге я ничему не научился. А! красный диплом -а по -а. курсам кройки и шитья. что? ну это моя. Вот, мы поговорили по поводу поощрения и у нас есть вот нашего спонсора, нашего партнера, нашего друга. Я уже начал думать, что ты забыл об этом. нет. Мы делаем это не просто так вы отворачиваетесь просунуть руку вот сюда в наш волшебный сундук с подарками и вытягиваете так, аттракцион невиданной щедрости да. можете вот нас все что вам забыл, думаю, не рассудится вот это... о отлично, отлично. Это? это плед М -м. отлично лет от нашего друга в общем, 1 декабря сегодня, mm -hmm. поэтому, чтобы всю зиму было тепло, да, чтобы хорошо. вам на концертах где-нибудь связочки там. И там еще и коньячок есть, но это потом. Камин есть? К сожалению, пока нет. Осталось построить камин дома. Плет уже есть, коньячок будет. Прекрасно? Да, Слатан, спасибо большое, что пришли. Пожалуйста, всегда. Я надеюсь, у нас будет еще много приятных моментов, чтобы специально Позвать вас, угу. чтобы вы объявили о авторском концерте. С Кстати, Атанатом да. Ильевым. Да, да, да, будет. Вот. Будет, да? Так, будет. Так что да. будем... Все ждем с нетерпением. Все, с нетерпением. Все хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели студию 7. Не забывайте голосовать за лучшего ведущего студии 7 на нашей страничке в Фейсбуке. С вами были Айгуль Курманова, Нурлан Нарбаев и Алтын Камчеев. Пока. До скорых встреч. До свидания.